Вот, сегодня, ребят, будем выкатывать э -э, ранейную, которую я вчера вам показывал. Конфиг тоже 431, ресивер другой немного, но все в принципе нормально. Посмотрим, кстати, как на ней поедет это все дело. Очень интересно. То что валики те же, рисак другой. Ну, покрутим сейчас все это. Единственное, что погода, конечно, говно у нас сегодня. Так что ждите продолжения. Вот, ребята, остановились покрутить шестеренки сейчас. Перекрыть и покрыли все. Посмотрим, что будет. Единственное, только что с погодой не повезло. Какое-то вообще, наверное, вчера вот женьком катали прям вообще идеально было, то есть дождик прошел, но было сухо и тепло, а сегодня прям вообще ливень. В принципе здесь конфиг такой же, блин, только низ тяжелее, коробка у тебя какой там 26, 26. или какой? 26 ряд, да, и рисак другой. Ну вот интересно, кстати, как они поедут на именно в таком конфиге. Так что ждите продолжение больше крутить не будем, потому что ну, нет смысла. Полка ну, момента нормальная. Теперь будем катать. Настраивать просто уже нормально выкатывать все это дело. Семьдесят семь у нас мы смотрели. Это на 6 уже, да, когда дубасишь. Шестая передача и... В отсечку. Да, в отсечке. <свят> Давай посмотрим, хоть там что под капотом может быть. <свят> Дубасили это долго, мало ли что. Ну да. На всякие там. туда. Да, да. Такая, Сейчас глянем и дальше поедем. Потому что непонятно, когда дубасишь. Надо всегда периодически смотреть мотор в оборотах держим в тысячах какой бы, фиг его знает что там может произойти Ой. ну так все на месте отлично вообще крутится хорошо блин. Угу. да все на месте нормально чем-то по да непонятно что это такое какой-то как шерстью, что то Тут что-то какое-то маслице тоже. А, у меня сапун вообще не подключен, то есть вот это все, что он наплевал. А, все, я понял. да да ну все отлично, в общем. Так что, ну, покатаемся, сейчас я еще поснимаю. Если заряда батарейки хватит у меня, потому что я вчера забыл поставить на зарядку камеру. Ну вот, продолжаем настраивать, просто уже нормально выкатывать все это дело. No, no, no. an yeah. hour. Передача и в, да, в отсечке. <клых> Давай посмотрим, хоть там что под капотом может быть. <клых> Дубасили это долго, мало ли что. На ну, да, всякие глуши тогда. Да, да. Такая, Сейчас глянем и дальше поедем. Потому что непонятно, когда дубасишь. Надо всегда периодически смотреть. Мотор в оборотах держим, в восьми тысячах как бы. Фиг его знает, что там может произойти. Ну, так все на месте отлично вообще крутится хорошо угу. да все на месте нормально а чем-то попахивает да непонятно что это такое как шерсть что тут что-то какой-то маслицы тоже а у меня сапун вообще не подключен то есть вот это все что он наплевал а все я выходит. понял тогда да все ну того... все отлично в общем так что ну покатаемся сейчас я еще поснимаю если заряда батарейки хватит у меня потому что я вчера забыл поставить на зарядку камеру ну, все ребят настроили все нормально едет крутится хорошо максималка 177 сейчас вот обсуждали на 6 передаче до 8000 круче ну все вообще идеально то есть никаких проблем нету ровненько гладенько так что еще один автомобиль отстроили сейчас еще вроде еще один надо будет отстроить но посмотрим, там правда на ДМРВ непонятно чего, и я бы не стал вообще на ДМРВ катать, но если человек хочет, то пусть катает. Так что не забываем в общем ходить под видео, все эти подписки, колокол жмем и на драйв и контакт ходим по ссылочке. Так что в общем всем пока и до новых встреч.